Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа сойдет на всех тех, кто слушает сейчас эту передачу. Даже если вы не в прямом эфире, сейчас неважно, вы слушаете. Эту передачу. И во имя Господа Иисуса Христа примите Дух Мира. Дух Мира, который мой Отец мне дает. Я передаю его вам. И даю его вам. Я верю, получу еще больше мира. Чем больше я даю, тем больше я получаю. Тогда все то, что Бог дает мне, примите и вы также, кто участвует в этой передаче. И пусть Дух Святой придет и совершит работу, чтобы вы могли понимать Его голос чтобы вы понимали Слово Божье. Голос Божий имеет власть, и Он отделяет даже пламя огня. Иисус говорил следующее. Небеса и земля пройдут, закончатся, но Слово Мое не пройдет. Оно утверждено, в жизни тех, кто верит. В жизни тех, кто верит. И, говоря о вере, вы лучше поймете, что означает вера. Иисус сказал следующее, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». А нелюбящий Меня не хранит Мои слова. Тогда вера, она связана с жертвой. Постоянно, постоянно, постоянно, постоянно. Иисус отдал Свою жизнь, для того, чтобы нас спасти. Тогда вера была у Него, чтобы спасти нас. И Бог, Отец, имел веру отдать, пожертвовать сыном, для того, чтобы мы могли иметь вечное спасение, чтобы быть Его детьми. Тогда Он пожертвовал первым за нас. Он не просто возлюбил на словах. Нет. А, я люблю... Я люблю мое творение. Нет. Он доказал эту любовь, когда отдал, пожертвовал своим сыном на Голгофе. Я бы хотел, чтобы вы знали, что вера работает вместе с любовью. Вера и любовь. Любовь и вера. Если вы поймете, что такое вера, вы поймете, что такое любовь. Если вы поймете, что такое любовь, поймете, что означает вера. Тогда нужно две вещи понимать, чтобы осознать, чтобы принять Божий власть для того, чтобы стать новым творением. Давайте вернемся к любви, потому что все понимают этот разговор. Любовь, вы знаете, обычно, когда любят любовь а я люблю кого-то я ее или его люблю а если бы она была со мной а какая красивая какой вот такая фигура такой симпатичный так внимание привлекает тогда такая внешность, знаете, любимый тобою, или любимая, она иногда происходит так, что происходит какое-то событие, например, вы создаете в итоге свою да. семью, иногда получается достичь вот этого любимого человека, и вы вместе и когда это соединение происходит, когда происходит вот эта близость настоящей интимной, я могу сказать, не просто какие-то отношения временные сексуальные нет, но когда люди отдают себя полностью, не только по плоти, не просто два тела соединяются но и также дух с духом и душа с душой. То есть ты отдаешь жизнь свою, сердце свое. Тогда двое становятся одним телом. Это настоящий брак, это вот это брачные отношения, а сексуальные отношения это другое, это что-то к любви, не имеющей настоящего отношения. Люди просто обмениваются телами, ощущениями, эмоциями, удовольствием временным. Но когда заканчивается удовольствие, нет настоящей любви, другими словами. Нет вот этого союза духа с духом, союза между... Душой, и душой нет семьи, тогда тело не принимает тело только на время удовольствия, а потом опять ничего хорошего. Тогда люди, думая о любви, думают о сексе, о чувствах, об эмоциях. И вы знаете, вот обо всех этих... Вещах, думаю, вы понимаете, о чем я говорю, но к любви это имеет никакого отношения, потому что та любовь, о которой мы говорим, Божью любовь, то, что Он имеет в виду, эта любовь, она требует жертвы, как и вера требует жертвы, они связаны между собой и в семье, в отношениях, в браке, освященном, в завете между двумя людьми, в этом дух с духом, душа с душой и тело с телом. Тогда это то, что произошло с Адамом и Евой. Дух с духом, душа с душой и тело с телом. Тогда они вдвоем стали одним, Телом, одним, одной личностью. И это настоящая семья, брак, который Бог желает, чтобы мы на земле имели, для того, чтобы мы могли понимать Его любовь к нам. Он отдал Дух, душу и тело за нас. Тогда вы можете понимать, что любить – это давать. Давать – это не только тело, телу. Нет, любить – это когда у тебя есть с другим человеком ответственность в течение всей своей жизни, Твои мысли. Они приклеены к Его или Ее мыслям. Твое сердце приклеено к Ним. Тело приклеено, и вы вместе живете. Это настоящая любовь, которую Иисус ожидает от нас, когда Он говорит, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, это жертва, тот любит Меня». Не просто тот, кто чувствует какую-то любовь внутри церкви во время служения. Знаете, любовь, которая внутри тебя во время такой прекрасной музыки, гимна церковного. Нет. Любовь – это постоянно. 24 часа. Какая бы ни была ситуация, это любовь. Всегда. Любовь Бога. И любовь, которой Бог от нас ожидает, такова отдача на 100%. Дух, душа и тело. Понимаете, о чем я говорю? Когда любовь к чувствам не имеет никакого отношения, любовь Божья к чувствам не имеет отношения. Это вся троица, божественная троица. Бог Отец, Сын, Бог Дух Святой. Мы тоже Дух, Душа и Тело, Троица. Человек тоже Троица. Бог – это полнота, и Он дает всего себя. И ожидает всего себя. Кто понимает это? Кто в завете с Богом, кто заключает с Ним этот брак, завет, ага. Прорыв происходит, и это ту веру, которую Бог от нас требует, Он дает нам это понимание, Он открывает нам величие Свое для того, чтобы мы могли жить постоянно с Ним в плохих, трудных моментах, в тяжелых, в пустынях, в проблемах и в хороших. У нас есть завет с Ним, и Он защищает Своих, без сомнения. Без сомнений, я говорю об этом, защищает и хранит. Он, естественно, направляет и допускает, чтобы мы встречали пустыни или проблемы, вот эти шипы, чтобы мы возрастали, развивали наши отношения с Ним. Потому что чем больше испытаний, битв и скорбей, через которые мы проходим, мы сильнее становимся, мы более твердыми становимся. Почему? Это то, что апостол Павел говорил. Я моими слабостями хвалиться буду, потому что, когда я слаб, я на самом деле, я силен, он хвалится в немощах. Бог проявляется, власть Его показывает себя в момент, когда мы чувствуем себя слабыми. Поэтому, когда вы читаете там 53 главу книги пророка Исаи, и там вот это пророчество о Господе Иисусе, и мы видим там в 10 стихе, что мучение Его, Жертва Его была угодна Отцу, боль была угодна, потому что эта жертва родила миллионы людей, миллионы душ, детей, истинных Божьих детей. Те творения, которые были рождены Духом Святым. Слава Богу за ту жертву. Поэтому она, эта боль, эта жертва была угодна Богу. Поэтому любовь ⁇ это отдача. И когда мы говорим о, о отдаче, это не просто тело. Это жертвенность. Жертва за того, кого ты любишь. И в этой жертве есть вот этот аромат любви. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Вера – это то же самое. То же самое. Вера – это не просто «а, я, я верю, что Бог есть», «а, я верю, что Бог существует». Апостол Яков говорит, что даже бесы веруют. Ну и что это за вера? Они знают, что Он есть и что? Но они, веря в Бога, они изгнаны с небес, они не подчинялись Ему. То же самое и о нас. Давайте я сделаю такую небольшую паузу. Смотрите. Вера, мои друзья, все мы имеем в той или иной форме, по-своему мы в Бога верим. Даже те, кто говорят, а я не верю, что Он есть, даже эти как атеисты, которые говорят, что не верят в Бога, они из-за того, что не верят в то, что Как не верят в то, что существует. Они на самом деле неверующие атеисты. Они немножко не думают разумом своим, они используют только эмоции. Вера – это не просто чувство какое-то, это не просто ощущение. Иметь веру в Бога – это всегда связь с жертвенностью, когда мы делаем то, что Он от нас ожидает. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их? Что-то соблюдать, не просто там где-то у тебя они есть, ты знаешь. Но кто имеет заповеди и соблюдает, тот любит меня. Больше он добавил. Кто любит меня, вот мы читаем. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам тогда вы уже могли представить себе, что Господь Иисус – это само проявление и доказательство того, что Бог существует. Ну, я говорю о себе, могу о себе сказать. Но Он мне явился, Он показал мне себя. Вы знаете, но ну, не из-за того, что я такой хорошенький был там. Нет, я был... Обычный отвратительный грешник, несчастный человек, но из-за того, что я старался, я искал, я пытался сделать то, что он повелевает, он видел мое усилие, он видел, что я самого себя, свое тело, свою личность могу сказать, над собой делал усилие, вот это насилие над плотью, Он пришел и явил Мне себя. И это то, что Он хочет сделать и в вашей жизни, показать себя. Но для того, чтобы это произошло, необходимо соблюдать или исполнять Его заповеди и жертвовать своими желаниями, мыслями, идеями, «А, я думаю так», «А, я хочу это». Необходимо, я могу сказать, исполнять или соблюдать его заповедь, его слово. И главное его заповедь, все они важны, конечно, но главное – это чтобы он был первый в вашей жизни. Выше родителей, детей, семьи, позиции вашей, Выше денег, этих вещей, потому что все пройдет выше всего. Если Он не выше всего, тогда Он не является частью вашей жизни. И поэтому многие люди, они живут в обмане, потому что говорят так, «Иисус, я тебя люблю!» Но это только на словах. А на практике они любят самих себя, они переживают о самих себе, они эгоисты, они злые, это люди, которые имеют в себе вот эту злобу, они на все смотрят плохими глазами. Тогда множество людей, они верят в Бога только на словах. Но жизнь этих людей, когда мы смотрим на их жизнь, они духовно мертвы. Мертвы. Знаете, как высохший фрукт. Мертвый. Все. Я извиняюсь, что так говорю, я не хочу над кем-то там иронизировать, я просто объясняю, когда человек имеет откровение об Иисусе в своей жизни, он становится прекрасным, знаете, таким фруктом, особенным его лицо сияет. И ты в этой жизни видишь одни в унынии высохшие, и другие сияют. тех кто сияет, их немного, потому что не все желают любить его так, чтобы ставить на первое место в своей жизни. Завтра я больше об этом говорю, потому что уже долго я объясняю, но вам нужно понимать, вера и любовь, они вместе соединяются. Они ходят вместе, а любовь и вера, тогда кто имеет веру, имеет любовь, кто имеет любовь, имеет веру, они вместе. Завтра об этом больше поговорим. Если ты хочешь научиться большему, если тебе мало этого откровения, тогда мы приглашаем тебя на наше служение. У нас есть служение для разных сфер жизни, для личной сферы жизни, например, по четвергам. Да? Всегда у нас терапия, где епископ он делится опытом своим. И они не просто говорят тому, Чему в Библии научились, а в жизни своей, в личной жизни, потому что есть семья у епископа, хорошая семья. Всех пасторов и епископов. Должна быть прекрасная семья, потому что, иначе они ничего людям не могут дать. И они знают, о чем говорят. Они знают. Я, Я знаю тоже, потому что это мой опыт моей семьи. Пусть Бог всех вас благословит. До завтра, друзья. Всего доброго.